Чувствую, будет пиздец, потому что тут надо смеяться. Мне все равно на какую парашу ходить и просаживать штаны. А просиживать, блядь. Ты что, ты много, блять, меня кот шаг, блять, придурок мелкий. Так как ты задала лам, понятно. Так, не так, так, не так. Я просто я его проверяю. Кончит. А если я, бля, сука! Просто, если я это не... Блять! Слушай меня сюда, выскочка-заучка. Ты затыкаешься за... Вот, когда ему даешь ногу, блять, он не хочет так раз затыграть. Чемпай, меня с Огонь, баба, баба, огонь. Пихай ее больше, пожалуйста, эту огонь, бабу. Ты когда предмет выбирал, тыкал пальцем? Тыкал пальцем. Пим-пим, пим-пим, пим-пим. Просто... Сука, не смеши меня, нахуй. А ты думал, все будет так просто? Любишь чесать языком, люби теперь са... Но если хорошенько вспомнить, то так... Хватит нахуй, блядь, там шуметь! Они прикусить, либо тебе... Это фиаско, братан. вообще активному блять. Да блядь! Подожди, блядь! Сука, блядь, вечно как озвучил, надо, блядь, нахуй дом разнести. Лео хватает за плечо. Лучше бы схватился что-нибудь интересное. Короче, ладно, мы поняли, что он ублюдок, давайте дальше. Дальше, дальше, дальше, дальше. Я буду очень рад, как... Блядь! Сука. А ты думал, все будет так просто? Любишь чесать языком, люби и возить. Бля, Сука. Я не умею смеяться. Почему, когда я сажусь озвучиваю, всегда происходит какая-то хуйня? То бать на заднем плане какую-то хуйню делает, то, блять, тут что-то стучат. Чё происходит? <связывая> я понял, скоро буду. Почему Мне нельзя сказать понятно? Понятно, скоро буду. <связывая> а он уебищный в конце. Ну как хочешь, блядь, собственно. <связывая> Ты действительно хочешь, чтобы я разрушил твой вспых. <связывая> Ну ебать, да, давай нахуй весь дом разнесем. Блин, я просто не знаю, это как-то не прописано, как это говорить. Какие-то проблемы, или я все-таки могу забрать друга? И... Блять, вот в пизду, блять, ебаный в рот. Хпу, блять, просто нахуй. На эту ебучую фразу, блять. Да, блять. Так-то так, на 26 минут гораздо да больше, чем в первой серии. Да, блять, такая, блять, уебанчная, блять, в рот. Хпу, блять, просто нахуй.